Всем огромный привет. Всем огромный привет. Очень рада вас видеть. Сегодня у нас интереснейшая тема эфира. Мы поговорим о соединении Юпитера и Плутона которая уже дважды было в этом году, и будет еще третий раз в ноябре этого года, а именно это произойдет 12 ноября. И прежде чем приступить к анализу данного соединения, мне хотелось бы донести три очень важные мысли, по поводу прогнозов и транзитов, в частности. Затем мы в общем разберем, что принесет соединение Юпитера и Плутона в целом, какой характер оно имеет, и затем вкратце пройдемся по знакам. Если вам понравится этот эфир, то я сниму отдельное видео, более подробное, об этом соединении. Так что не забывайте ставить ваши реакции, комментарии. Именно это является для меня показателем того, насколько вам то или иное видео понравилось или нет. Итак, я говорила о том, что хочу для начала три важные мысли сказать по поводу прогнозов. Первое из них это то, что прогноз это не фатальная данность как многие привыкли это воспринимать. Это информация, с которой можно работать, с которой нужно работать. Зная, что несет тот или иной аспект, мы имеем возможность, во-первых, подготовиться, а во-вторых, правильно и эффективно использовать то или иное время. То есть мы, по сути, становимся хозяинами своей судьбы. Второй очень важный момент это то, что даже э, если речь идет о сложных транзитах, то из любого сложного транзита можно извлечь для себя пользу. И эта польза будет не только в виде шишек и опыта, как это принято говорить, но также если в процессе подключаться к ситуации, которая идет по данному транзиту то безусловно эффект не заставит себя ждать и обычно то что нам удается сделать по сложным транзитам оно больше нами ценится и имеет более долгосрочный эффект поэтому безусловно польза в сложных каких-то ситуациях это неоспоримый факт и третий момент это то что Часто завершение цикла каких-то планет может рассматриваться как то, что какая-то дверь будто бы закрывается в нашей жизни. И я хочу донести ту мысль, что завершение цикла вовсе не значит потери и то, что придется избавляться от чего-то. Я бы скорее сказала, что это своего рода перезапуск каких-то программ жизненных, и почему этот перезапуск происходит потому что мы все эволюционируем и даже когда мы смотрим на ход истории то те или иные изменения возникают по той причине что старые схемы устарели и они уже не интересны людям и хочется что-то новое и именно благодаря этому происходит прогресс точно так же, если говорить о наших с вами судьбах то у каждого из нас в жизни есть свой прогресс и тоже знаем. Об циклах планет мы можем э, шагать в ногу с нашим личным прогрессом, поэтому завершение цикла планет — это обновление, это перезапуск программ и возможность избавиться от тех моделей поведения, которые являются в нашей жизни устарелыми и неэффективными. Итак, соединение Юпитера и Плутона — это благоприятное соединение, но с некоторыми нюансами, так как все-таки Плутон участвует в этом соединении. То, что Юпитер присутствует, это говорит о том, что мы можем извлечь пользу из ситуации, поэтому и соединение Юпитера и Сатурна, о котором я уже рассказывала у себя на канале, и соединение Юпитера и Плутона — это те соединения, которые могут принести... Много пользы каждому из нас. И по сути, за счет того, что Юпитер способствует расширению, Плутон способствует изменениям, переменам, этот союз этих двух планет дает возможность что-то кардинально перезапустить и действительно прорваться вперед. На самом деле, важно также помнить, что данное соединение происходит в знаке «козерог». Козерог – это знак, который отвечает за структуру, и у каждого из нас есть знак «козерог» на тайной карте, и он отвечает за определенную сферу жизни. И э, тот дом гороскопа, который начинается в козероге, это та сфера нашей жизни – к мы привыкли иметь структуру. И э, по этой сфере жизни мы э, используем такой э, патриархальный тип поведения, то есть прислушиваемся к авторитетам, склонны попадать под чьё-то влияние, если мы будем этому человеку доверять. И также мы выстраиваем свою структуру, э, поэтому некоторое поведение может быть заезженным. И, соответственно, у каждого это своя сфера жизни, для кого-то это финансы. И в таком случае человек не мыслит работу свободную, он привык работать в какой-то структуре, чтобы был контроль, чтобы кто-то над ним был, какой-то начальник, чтобы была четкая иерархия. Для кого-то Козерог — это пятый дом, и поэтому... Особый подход будет к детям, будет желание именно творчество как-то монетизировать. Для кого-то Козерог — это седьмой дом, это тема отношений с партнерами и, в принципе, с людьми. И соединение Юпитера и Плутона у каждого из нас происходит нашей, относительно нашей натальной карты в какой-то сфере нашей жизни — и заставляет ее перезапустить и вот эти патриархальные рамки и заезженный сценарий пересмотреть и сделать что-то по-другому, не так, как мы привыкли годами делать. Именно по этой причине многие воспринимают соединение Юпитера и Плутона как кризисные, так как приходится пересмотреть то, что работало годами. И при этом, скажем так, соединение происходит в таком знаке, в козероге, который как раз-таки отвечает за структуру. Понятное дело, что любой человек, если он долго вкладывает силы в то, чтобы создать какую-то структуру в своей жизни, ему поначалу будет и страшно, и неприятно видеть, как эта структура разрушается и меняется. Соответственно, если сравнивать 19-20 год, они очень сильно отличаются. В 19 году в Козероге был Плутон, Сатурн, Южный Узел, и это все-таки заставляло подчиняться какой-то иерархии, и это был такой момент, когда мы могли находиться под прессингом каких-то обстоятельств, и как раз-таки в девятнадцатом году могли возникать конфликты очень яркие и значимые с конкретными людьми или с группами людей, организациями, и эти конфликты уже говорили о том, что грядут изменения большие. То есть это был как намек на то, что вам пора избавиться от какого-то гнета, который есть в вашей жизни и свергнуть те авторитеты, которые вы, возможно, даже сами себе придумали поэтому вспомните были ли у вас в девятнадцатом году важные значимые серьезные ссоры и конфликты с кем-то и если такое было и после этого конфликта вы прям что-то сильно переосмыслили то это был сигнал для действий для изменений уже в двадцатом году соответственно, Сейчас хочу выделить основные моменты, что собой несет данное соединение. Первое, как вы уже догадались, это возможность избавиться от авторитарного влияния. То есть, если в вашей жизни был гнев в какой-то сфере, если вы прям находились под чьим-то руководством, сильным влиянием, давлением. Это могут быть обстоятельства, к примеру, вам не нравится город, в котором вы живете, это может быть конкретный человек, это может быть ваша работа в принципе, но если это присутствовало, то в этом году на соединение Юпитера и Плутона данная тема будет разрушаться для того, чтобы вы от этого гнета избавились. Также... Данный аспект говорит о том, что пора создавать новую структуру. Это своего рода перепрошивка жизни именно по той сфере, в которой будет соединение Юпитера и Плутона. И Юпитер — это планета, которая отвечает за амбиции, расширение. Поэтому, безусловно, в этой сфере жизни, в которой соединится Юпитер и Плутон, вы будете ощущать, что... Нужно расширяться, нужно внедрять новые амбиции, новые мысли, планы. Но вместе с этим, для того, чтобы достичь этих амбиций, нужно от чего-то отказаться. И то, от чего вы отказываетесь поначалу, может казаться вам очень важным. Но потом вы начинаете понимать в процессе, что это, в принципе было не на самом деле вам не нужно и этот отказ он в принципе даже был и неизбежен то есть это э, возможность воплотить амбиции благодаря отказу от чего-то важного что на самом деле э, было помехой для вас и безусловно соединение юпитера и плутона несет с собой финансовый оттенок независимо от того в какой именно сфере жизни вашей они соединяются? То есть тема финансов так или иначе может быть затронута, даже если данное соединение и не происходит непосредственно в вашем втором или восьмом доме. Давайте перейдем сейчас к знакам Зодиака и вкратце поговорим о том, что несет соединение Юпитера и Плутона для вашего знака. Козероги, соединение происходит в вашем первом доме. Данная информация будет также полезна тем, у кого соединение Юпитера и Плутона в первом доме, но асцендент не в Козероге. Итак, данное соединение говорит о том, что вам как раз таки и нужно обрести авторитет и избавиться от какого-то давления. Вы могли недооценивать себя какой-то ситуации и позволяли грубо говоря ездить по себе и данное соединение дает возможность в первую очередь вам научиться больше уважать себя и как следствие вас начинают больше уважать другие люди вы имеете возможность отсечь то лишнее что отнимало ваше время и не позволяло вам полноценно развиваться также Благодаря Юпитеру очень благоприятно э, решать бумажные, юридические дела, э, посещать государственные органы и структуры. Возможно, вам понадобится что-то оформить, э, заверить э, нотариально, юридически. Э, это такой период в вашей жизни, когда э, вы действительно создаете новую структуру и по-другому... Начинаете себя воспринимать Это может быть ситуация, когда вы вступаете в брак Это может быть ситуация, когда вы создаете какую-то фирму, корпорацию Ищете группу единомышленников Юпитер и Плутон это коллективные планеты Поэтому, безусловно, чтобы преуспеть Вам нужно подключать еще кого-то с кем вам по пути. То есть это планеты, которые не дают быть одиноким и не дают идти по жизни одному. Хотя поначалу козерогам это может быть непривычно, так как они привыкли из-за Сатурна-управителя полагаться на себя. Но это такой год, когда нужно делегировать, доверять другим. Распределять обязанности, и таким образом вы сможете достичь в жизни намного большего. Водолеи. У вас соединение Плутона и Юпитера в 12 доме. И на самом деле вы могли эм, ощутить вот это давление на себя еще в 19 году очень сильно. И это давление могло заставить вас куда-то переехать, или вы перестали общаться с какими-то людьми. Дело в том, что 12-й дом, он отвечает за своего рода ситуации отшельничества. Но не всегда это, конечно, в прямом смысле происходит. Это дом, который заставляет человека прислушиваться в первую очередь к себе. И иногда... Чтобы человек к этому пришел, ему приходится пережить ситуации, каких-то разрывов с окружающими. Чем больше человек как-то привязан к мнению других людей и не привык слушать самого себя, тем болезненнее он может себя ощущать, когда включается 12-й дом. Поэтому если вы в принципе такой человек, которому комфортно с собой, даже если вы сами по себе и если вы такой человек, который привык прислушиваться к себе, к своему мнению, то данное соединение может наоборот дать вам внутреннюю силу делать то, на что раньше вы могли бы даже не согласиться, или не хватило бы смелости, или просто вы бы не додумались до этого. Соответственно, сейчас это какой-то толчок вперед, и это то, что по ощущениям может быть давно э, внутри вас, будто бы это всегда было с вами, но только сейчас вы начинаете понимать, что с этим делать и как лучше это реализовать. Поэтому, по сути, в потенциале данное соединение дает вам возможность стать ближе самому себе. И главное, чтобы вы не сопротивлялись этому, чем больше вы будете пытаться обрастать контактами, советоваться, тем тяжелее вам может быть переживать данный аспект, вас может вообще унести в другой конец света, лишь бы вы перестали слушать других, а делали так, как сами считаете нужным. И на самом деле данный аспект развивает внутреннюю силу и дает возможность человеку э, почувствовать себя независимым от каких-то обстоятельств, перестать винить судьбу какие то других людей, а брать ответственность на себя и, и быть в гармонии с собой, и самостоятельно принимая решения, брать ответственность на себя за эти решения. Рыбы. У вас соединение Юпитера и Плутона происходит в одиннадцатом доме. И это дом групп, коллективов, работы, компании, компании, с которой вы дружите, компании, в которой вы работаете. Данное соединение могло делать чистку друзей и еще может продолжать это делать. Это касается тех друзей, которые оказывали на вас чересчур большое даже авторитарное влияние. То есть если друг, к примеру, чего-то требовал от вас или ставил свои условия, то этот друг может уйти по данному соединению. Ну и плюс это касается работы, которая тоже выжимала все соки. Сложную, речь идет о сложной работе именно в психологическом плане. И сложно она может быть из-за какого-то накала страстей в коллективе, или сама по себе работа имеет такую специфику, что вам она не нравится. Это может дать пересмотр данной темы и желание сменить работу. Также это может дать желание сменить окружение. Одиннадцатый дом отвечает еще за видение будущего, планы, цели. И вы могли как-то судорожно держаться за какую-то картинку будущего, к примеру, работали на работе ради пенсии, или дружили с друзьями ради того, что вы же каждое лето куда-то можете вместе съездить. В любом случае, ваша вот эта картинка будущего может разрушаться и будет создаваться новая, более подходящая вам и более благоприятное для вас. Главное – понимать эти сигналы и не сопротивляться переменам. Овны – соединение Юпитера и Плутона в вашем десятом секторе карьеры, статуса. И Овен – один из тех знаков, который сильно ощущает то, что происходит сейчас в Козероге, особенно Овны третьей декады. Это связано с тем, что козерог и овен образуют между собой напряженный аспект квадратуру Поэтому овнам перемены могут сваливаться, как снег, на голову. Это то, что, казалось бы, давно назревало, но оно как-то резко происходит, безжалостно порой даже. И на самом деле пришло время расширяться. В своих амбициях карьерных пришло время искать новые пути в развитии, популяризации своего продукта. И если вы были на работе с авторитарным начальником или на работе, которая вам не нравится, то данное соединение может заставить вас пересмотреть вашу жизнь, ваши цели и планы. В целом по 10 дому не только работа идет, это вообще все важное. И вполне очевидно, что в 2019 году овны могли подвязаться под какую-то цель, которая требовала им сверхусилий. И к ноябрю плюс-минус этого года получится эту цель достичь и этим получить Какое-то освобождение внутреннее и облегчение. И в данном случае, безусловно, это будет большой плюс и позитив. Далее. Тельцы. У вас соединение в девятом доме. Это дом восприятия. Насколько человек умеет воспринимать ситуацию в общем, не зацикливаться на мелочах. И это дом высшего образования, поездок авторитетов, бумажных дел. Это дом повышения квалификации. Все эти темы могут быть так или иначе затронуты под влиянием данного соединения. И вы можете получить какой-то тоже результат. К примеру, защитить диссертацию, диплом, получить какую-то важную бумагу, вид на жительство. Это... Дом, который отвечает, я уже сказала об этом, за восприятие ситуации, и может вы обнаружите, что вы воспринимали какую-то ситуацию слишком болезненно, и пришло время ее отпустить, и в дальнейшем это будет для вас уроком. Подобную ситуацию вы будете воспринимать иначе, реагировать будете иначе. В 2019 году, соответственно, под влиянием данного соединения мог возникнуть спор с каким-то авторитетным человеком, или вы могли испытывать сложности в обучении, или вы приложили сверхусилия для того, чтобы достичь результатов в каком-то деле, или это касается оформления документов, или обучения. В любом случае все-таки будет виден свет в конце тоннеля, и результат осенью придет по данным усилиям. Близнецы. У вас Юпитер и Плутон соединяются в восьмом доме. И если, к примеру, у тельцов соединение Юпитера и Плутона в девятом могло говорить о возможности зарабатывать, за границей или оказывая услуги иностранным клиентам, то у близнецов очень яркая направленность именно на финансы семьи, на какие-то коллективные финансы, возможность использовать ресурсы других людей. Восьмидонная тема, Скорпионе включается у близнецов очень ярко, поэтому многие близнецы могут испытывать сильное желание что-либо купить, продать куда-то вложить деньги также Юпитер который в восьмом доме близнецов, это планета мудрости восьмой дом это преобразование поэтому может меняться отношение к каким-то людям, ситуациям то есть какая-то мини-революция в голове, когда воспринималась ситуация по одному а сейчас все кардинально меняется и в жизни происходит перестройка каких-то фундаментальных вещей. Восьмой дом, он в принципе обозначает перемены, а при такой сильной акцентуации это прям очень значимые перемены и на самом деле. Какие-то могут в вашей жизни происходить моменты, которые заставляют вас переосмыслить ваши финансовые планы, ориентиры и приоритеты Вы могли планировать куда-то вложить деньги и сейчас понимаете, что это уже не актуально Вы могли планировать какую-то покупку и понимаете, что это вам уже не нужно То есть в принципе это изменение подхода к финансам, а также, если речь идет о каких-то ваших планах, касательно э, того, чем вы владеете, то данное соединение тоже может эти планы менять. Э, далее, э, раки. У вас соединение в седьмом доме, э, поэтому пришло время э, все-таки э, стать авторитетом для других, в этом году многие раки могут ощущать сильное желание, чтобы их уважали, к их мнению прислушивались. И много внимания, в принципе, уделяется теме взаимоотношений с другими людьми. И поэтому раки выстраивают отношения очень методично, в этом году особенно. Этому могла предшествовать какая-то ситуация в 2019 году, которая привела к стрессу, к тому, что результат был не таким, как ожидалось, к разочарованию в отношениях с каким-то человеком. И 2020 год дает возможность поработать над ошибками и избавиться от тех людей, которые вас угнетали, мы помним, о чем мы говорили в самом начале. А также появляется возможность выстраивать новые отношения, в которых вы будете авторитетом для других. Ну и плюс это очень хороший аспект для популяризации вашей деятельности, для монетизации вашей популярности, если можно так выразиться. То есть это в принципе хороший период для того, чтобы рассказывать, себе, выступать в роли эксперта и, как следствие, еще больше повышать свой авторитет. Львы, у вас данное соединение в шестом доме, и оно заставляет пересмотреть бытовые, рабочие вопросы, а также то, что связано со здоровьем. Бытовые вопросы по шестому дому – это тоже такая наезженная колейка. То есть вы могли совершать ряд действий, которые были для вас абсолютно привычным явлением. К примеру, вы системно, регулярно кому-то помогали. И для вас это было абсолютной нормой, хотя вы могли это делать себе в ущерб. Эта помощь могла быть моральной, финансовой, физической. Но шестой дом – это дом обязанностей. То есть вы сами однажды решили, что вы кому-то обязаны и даже как-то незаметно для себя вы могли эти обязанности выполнять. И данное соединение может навести вас на мысль, что пора уже с этим прекращать, что э, нет смысла продолжать делать точно так же, иначе это ни к чему не приведет. Поэтому для львов в первую очередь данное соединение может принести освобождение от каких-то обязательств, также это большое внимание к здоровью, и это может быть прям пересмотр глобальный того, что вы едите, во сколько вы ложитесь спать. Если ваша работа нарушает ваш режим, вредит вашему здоровью, то по данному соединению вы можете просто эту тему устранить из своей жизни и задумайтесь о смене работы. Ну, то есть в принципе для вас здоровье сейчас должно быть в приоритете, а также вы должны очень внимательно относиться к тем темам, когда вы что-то кому-то обязаны и это тоже вы будете пересматривать. Рутина, то что связано с какими-то ежедневными делами, распорядок дня, тайм-менеджмент, это тоже сюда же подходит, поэтому... Данные моменты подлежат пересмотру точно так же. Девы, у вас в пятом доме данное соединение происходит, и это хороший момент для монетизации хобби. Некоторые девы могут э, извлекать финансовую пользу из каких-то отношений. Все-таки пятый дом ⁇ дом любви. А данное соединение имеет э, яркое... Выраженную финансовую тематику Поэтому вы можете, скажем, задуматься о том Чтобы встречаться с человеком Который будет вам оказывать финансовую помощь и поддержку Если, к примеру, вы состоите в отношениях В которых, наоборот, вы кому-то финансово помогаете То вы захотите от этих отношений избавиться И найти кого-то другого Также это тема «Детей» поэтому девятнадцатый год для дев был достаточно кризисным в плане детей и э, в двадцатом году э, более благоприятные идут аспекты конфигурации э, безусловно это яркий аспект финансовых вложений в ребенка а также э, возможность даже извлекать какую-то пользу из того что у вас есть ребенок возможно вам начали больше подарков дарить или вы ведете блог на тему материнства. То есть, в принципе, это такой процесс двусторонний. То есть могут быть как финансовые вложения в детей, так и то, что с помощью детей вы можете какие-то новые идеи в свою жизнь внедрять. Плюс пятый дом ⁇ это дом творческого самовыражения. Поэтому многие девы могут испытывать прям очень сильное желание заявить о себе миру, показать, на что они способны, даже, возможно, в какую-то э, конкурентную борьбу вступить, ну, даже не конкурентную борьбу, а какое-то соревнование с кем-то, условно. Это может быть все даже в форме игры, но просто желание даже саму себе в первую очередь доказать, на что вы способны. Весы. У вас соединение в четвертом доме. Понятно, тема недвижимости, родителей. Четвертый дом также отвечает за э, темы комфорта, безопасности. И данное соединение может говорить о том, что вы будете готовы вкладывать финансы в свой комфорт, в свою безопасность. Э, это может быть желание что-то в квартире поменять, чтобы вы себя более комфортно в ней ощущали. Э, также... Безусловно, это финансовые вложения в тему недвижимости, финансовая помощь родителям Но также это может быть и получение какой-то финансовой помощи от родителей Ну, в целом, многое завязано на доме, семье Возможно, работа на дому, которая приносит хороший доход Скорпион у вас в третьем доме соединения в первую очередь, если для весов это возможность избавиться от гнета кого-то из членов семьи, освободиться от авторитарного влияния родственников, то у Скорпионов это тоже может быть возможность освободиться от каких-то назойливых родственников, которых вы терпели с трудом. И в этом году вы понимаете, что можно выстраивать свою жизнь и без них, и они не обязательно должны присутствовать в вашей жизни и указывать вам, что делать. И в этом году могла произойти какая-то знаковая поездка, которая тоже дала вам возможность почувствовать себя более свободным человеком и почувствовать то, что в вашей жизни какая-то волна перемен началась. По третьему дому это у нас обычно поездки на автомобиле могли быть новые знакомства, которые тоже или информация, которая перевернула вашу жизнь, ваше сознание и дала вам возможность почувствовать, что можно по-другому. Третий дом это общение. Безусловно, Скорпионы должны пересматривать свой формат общения с окружающими и это может быть такой момент, когда вы просто не позволяете больше кому-то общаться с вами в определенном тоне или контексте. К примеру, кто-то привык бесцеремонно влазить в вашу жизнь, расспрашивать, что у вас, как у вас. И вы понимаете, что все, хватит, на этом все. И после этого тоже ощущаете определенное облегчение. Так как Плутон является управителем знака Скорпион, то, безусловно, этот год дает вам возможность стать мудрее, увидеть новые перспективы. У многих Скорпионов может быть повышение или возможность приобрести автомобиль высшего класса, более престижный. Стрельцы. У вас соединение во втором секторе финансов. И особенно вот те стрельцы, которые по козерогу искали себе работу в какой-то организации, структуре, э, они сильно ощутили, что пора это дело завязывать и искать новый источник дохода. В первую очередь данное соединение говорит о том, что стрельцам пора быть более самостоятельными в финансовом плане, или же, э, опять-таки, если тот вид деятельности вам не нравился, то тоже может произойти какой-то обрыв, завершение. То есть вы могли работать, в принципе, и сами на себя, но если вам эта деятельность не нравилась, то придется пересмотреть ее и начать заниматься чем-то другим. У вас есть еще время до середины ноября, скорее всего, после этого вы сможете переключиться на какую-то другую деятельность. И пока что есть возможность совмещать и то, чем вы занимались ранее, и что-то новое подключать параллельно. А также это сектор у нас покупок. Вы можете изменить свой подход к покупке вещей. К примеру, раньше вам было важно регулярно что-то покупать, а сейчас вы можете больше накапливать, чтобы купить что-то более красивое, либо наоборот. То есть ваш подход к тому, как вы зарабатываете, как вы тратите, во что вы вкладываете, на какие цели вы тратите деньги, это может меняться. И. По второму сектору у нас тоже питание идет, поэтому может быть пересмотр у вас питания, какая-то новая диета или диетолог. В принципе, если вы долго на диетах сидели и себя истощали этими диетами, то данное соединение наоборот может помочь вам найти какой-то более экологичный способ держать себя в форме. Все-таки это у нас освобождение от какого-то гнета и какого-то разрушительного влияния. Поэтому, безусловно, это позитив. Вы можете научиться к себе относиться лучше, перестать себя истязать ради какой-то цели, видимого результата, относиться к себе более мягко и более так разумно, с мудростью подходить к каким-то важным для вас решением в принципе на этом у меня все мы с вами рассмотрели все знаки и это повторюсь такое первое видео если вам понравится и вы посчитаете что эта информация интересна то обязательно пишите комментарии лайкайте это видео и в таком случае я сниму для вас отдельный ролик более подробный и мы разберем каждую ситуацию, каждую сферу еще более подробно. Я очень надеюсь, что после этого эфира вы начнете по-другому воспринимать тему прогнозов, тему транзитов и не будете на это смотреть как на что-то фатальное, то, что обязательно должно произойти, что это что-то плохое, а наоборот будете видеть. В каждом соединении, в каждом аспекте какую-то возможность для себя. И будете с большим пониманием относиться к тому, что происходит в вашей жизни. Спасибо всем большое за активность. Я была очень рада вас видеть. И до встречи на следующих эфирах. А у нас они всегда по вторникам. Всем пока!